Так тяжко оставаться безгрешным Быть беспечным, но как же возлагаться надежда, Стать покрепче на стражу, вызвать силы все свежие Чтобы не слышать скрежет мятежный ошибок прежних. короче уже мысли испорченные, бессмысленные ночи Точно мне высину, закончу то, что давно уже в клочья Срочно причем и на прошлом точка, ведь сильно так хочется Добиться большего и привести все к хорошему Ну что ж, в будущем ждем лишь хорошее Все, что хочу, возможно, как бы там ни было сложно Ложных мечтаний дороже, планы, которым я строже дрожью хоть иногда все же нахожу силы Цельбой шаг за шагом Я ступаю как надо, это будет благом И примером слабым Все мы ждем награды От того, кто главный, от того и все славно Так лишь перед ним оставлю страх